Для подточки перемычки двухзубых фрез нужно ставить патрон с фрезой в гнездо на вертикальной стойке с лицевой стороны станка. Грань наголовки должна попасть напротив штифтов, имеющихся на стойке. Прижмите патрон до касания фрезы с заточным диском и удерживайте до момента исчезновения звука заточки. После этого патрон слегка вынимается и поворачивается на 180 градусов для заточки второго зуба с повторением операции.